Здравствуйте, ребята! Сегодня я вам почитаю историю, которая называется «Джуманджи». Текст и иллюстрации Криса ван Олсбурга. «Да вот еще что!» – сказала мама. «После спектакля мы придем не одни, у нас будут гости, так что будьте добры, наведите порядок в доме!» «Золотые слова!» – добавил отец, поправляя шарф. Мама внимательно оглядела свое отражение в зеркале, тщательно пришпилила шляпку, потом наклонилась и поцеловала обоих детей на прощание. Когда входная дверь затворилась, Джуди и Питер радостно захихикали. Они вывалили все игрушки из ящика и устроили ужасный беспорядок. Но смех мало-помалу затих, и Питер плюхнулся в кресло. «Скукотища!» – сказал он. «Ужасно!» – вздохнула Джуди. «Может, пойдем поиграем на улицу?» Петер согласился. Они пересекли дорогу и оказались в парке. Для ноября было прохладно. Дети посмотрели, как их дыхание превращается в пар. Повалялись в листьях. Потом Джуди попыталась засунуть листья Петеру под свитер. И он скачал и бросился за дерево. Когда она его догнала, он стоял на коленях возле дерева рассматривая длинную узкую коробку. «Что это?» – спросила Джуди. «Какая-то игра», – сказал Питер, передавая ей коробку. «Джуманджи», – прочитала Джуди надпись на коробке. «Игра – приключения в джунглях». «Смотри», – сказал Питер, показывая на записку, прикрепленную к ко дну коробке. Детским почерком было написано. «Берите, если хотите. Развлечение, но не для всех». Внимательно прочитайте правила игры. «Хочешь взять домой?» – спросила Джуди. «Да ну!» – сказал Питер. «Я уверен, что кто-то оставил ее здесь, потому что она скучная». «Ладно тебе!» – возразила Джуди. «Давай попробуем, а я побегу до дома быстрее!» И она побежала, а Питер припустил за ней. Дома дети разложили игру на карточном столе. Она была очень похожа на те игры, которые у них уже были. Складное поле, путь из разноцветных клеток, над клетках подписи. Путь начинался в диких джунглях и заканчивался в Джуманджи, в городе с золотыми башнями и домами. Петер принялся трясти кубики и перебирать лежащие в коробке фишки. «Положи все и послушай», – сказала Джуди. «Я читаю правила». Джуманджи приключения в джунглях. Игра для детей Игра придумана специально для тех, кому скучно и не сидится на месте А. Игрок выбирает фишку и ставит ее на клетку старта Б. Игрок кидает кубики и передвигает фишку по клеткам, пробираясь через опасные джунгли В. Первый из игроков, добравшись до Джуманджи и крикнувший название города, победитель «И все!» – просил Питер разочарованно «Нет», — сказала Джуди, — «есть еще одно правило, и оно написано за главными буквами. Г. Очень важно помнить, начав игру, ее нельзя закончить, пока один из игроков не доберется до Золотого города». «Подумаешь, какая ерунда!»